Дорогие друзья, с вами Влад И сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн. Как видите, уже обновление вышло елка, елочка, И будем покупать э, супер мотоцикл за... Сколько там? За 3 миллиона 800 или за 900 даже долларов Да как вот так вот все таки я хотел его купить, так и купим, да Сразу хочу пожелать приятного просмотра Кто хуже, кто нет А кто нет, взять, взять что-нибудь покушать Печеньки там с кофейком Чайком тоже на улице зима уже снег выпал, это да, опять онлайн. Хотя он выпадал еще 5 дней назад, но он растал что-то или не знаю. А сейчас вроде бы есть нормально, не тает. Да, на улице тоже снег есть, но правда на тает. Там где-то плюс, потому что один там или ноль с плюсом, неважно, да. И вот сейчас, верните вот это видео, которое идет. Иди у вас написано кнопка подписаться красная, нажмите на нее, чтобы она осталась серой. Если вот тогда это самое главное, да. иначе все, иначе все, иначе хана. если она серая не станет, если она красная до сих пор, то это плохо. а вот когда она станет серой, вот сейчас именно вот так вот нажмёте и все, вы спасёте просто всё. мир, да, всё вы спасёте. и колокольчик тоже серый, а лайк like, синий, да. всё, мы начинаем. так, давайте сначала купим её. потому что в интернете её надо покупать, вот там гараж привезут нам. так, где её? Я не помню уже. Это чеческий, нет. Вот это вроде, да? Да-да-да, танк. Танки тут и вот. 3 890. О, у меня 4 миллиона 225, так Все, заказ заказы вырабатываются, купил я. Считай, потратил 4 миллиона почти, понимаете? 4 миллиона. Я эти 4 миллиона зарабатывал с мая месяца. Уже на Новый год, считай, купил я. Полгода ее читать собирал. Так, что я в подвал спит? Ладно, мой. Подвал, не подвал он не спустился. Ну, пока он приедет, наверное, полгода придет. Ну, сейчас посмотрим. Приехал, нет. Ну, должен приехать, наверное. По сути. Сейчас потестируем его. Я летал когда-то еще раньше, но это было давно. Так, Непон, где он? Где он будет, наверное или он где-то в за еще ну ладно сейчас посмотрим так все вроде бы уже привезли вот он вот он не знаю ну просто надо было подождать немножко просто надо было подождать вот так ща я знаю да он же как вертолет да да да да да да да да да он как вертолет да -да -да. а можно. о а как взрывать то на enter да вроде как взрывать? А е... Не, на F. Не надо, сейчас на F нажму и вылечу. А как взрывать-то? Ну нормально это Не, ну я не знаю, как взрывать. На Enter вроде. Там должна на на. Да нафиг пошли. Не, ну, туман. Снежок идет нормально. А как ускоряться? О, не понял. А как, а как взрывать? Хз. Было это, вот было это на командой. А срывать-то меня походу обманули, как это делать? Смотри, он в воздухе мой зависел. Ну да, да, да, это прикольно, конечно. А че, мне звезду дали? За что? Я ничего не сделал, все нормально. Так это получается, мы у всех Ой, могут залететь на кому-то на крышу. Смотри, такой хоба. Смотри, беру, беру, и на крышу кому-то сажусь. Здрасьте, я, блин, Карсон, ну, Я Дед Мороз. <с> я сейчас трубу залечу вам, и все. Все, Да, круто. Ну ладно, не буду я фигня заниматься. Да убирайте меня звезду, задолбает. Чё я кому такого сделал, чтобы я не забыла? Ну, подумай, стреляю, ну и что. Смотрите, я тоже могу так. Хоба, навел. Ой я а идите нафиг. А как вам такая идея? пойти нафиг, а? Копать. беру вот так вот. Хоба все. И бегите все. Да, стрелять пока не умею еще. Я могу вот так вот хоба делать и все. Да, это жестко. Я знаю, что это жестко. И улететь потом. Что там стрелять какие-то типа фигня. Она так себе, сейчас честно, убивает. Чё ты стреляешь какой-то фигнёй? И улетел. Хоба, и все Фигну вы будете меня искать. Ну, короче, вот, не, взрывать это... Не на Enter, да? Не хз какой-то. Не, это камер. Ух ты, нифига... Не-не-не, идите нафиг, э! Алло, не-не-не. Я улетаю от вас, Все, до свидания. О, яхта, нифига. кто то яхты. Ну, короче, я Хз. Можете написать комментарий, как взрывать. Он ну, Не на энтер. Я думал, на Энтера нифига не на Enter. Ну, в общем, ну, ладно. Я могу только стрелять просто, но не взрывать. А я знаю, там еще взрывают. На да, ну не на энтер, а хз. На к. Нет! Не надо падать. Я что, утоплю еще. Он ремонт дорого стоит, 20 тысяч, нифига. И так все деньги просто на него потратим. Потом еще будем купим блядь, через пять, наверное, когда деньги заберу. Еще есть. Как это, делает? Недолюкса? Или Долюкса? Делюкс, Тоже умеет летать и плавать. А это плавать не умеет, наверное, да? Или умеет, я хозяйству. Но проверять не хочу. Еще как проверю, все, зарыв нафиг. Не-не, не Не, неправильно, не работает. Ну, давайте на яхту кому-нибудь прилетим. На яхту. Это не яхта, это не обычная яхта, ничего. это прям супер яхта. Просто там яхта белос, это, это не белая. Чувак такой. Здрасте. А тут, а тут бассейн должен быть. Не, это не та яхта, меня обманули. Не-не-не, улетаем. Это не та яхта. Тут должен бассейн быть, в смысле? Или он с другой стороны? А, да, я... а, нет, нормально. А ну-ка на зонтик. Все, это моя яхта. Да, я ее купил. Нет. Все, яхта. Скоро куплю яхту. А че это? Ешь я бы Да, я такой хозяин пришел, он меня убил. Да, не, знаю. Да куда ты сел? Облокотился. Ну, нет, нет, нет, пошли отсюда. Пока хозяин не пришел, мне пощав не дал. Не-не-не, бежи. Беги. Все, все, улетаем. Нет, туман вообще жесткий. Что это такое? Это нормально, да? Я их не вижу. Ч это за туман такой-то вообще? Я же ничего не вижу вообще. И так все время, так вот все время. Как тут жить вообще? Я ничего не вижу. Ой, солнышко, туман и солнышко. И снег. Я вообще офигею просто. Туман, солнце, снег, и... дождь сейчас пойдет. Я и... просто купаюсь. Если скачивать моды, то мы и дождь пойти, кстати. Ну, такое новогоднее обновление. Только сегодня вышел, получается. Опа. Не, ну, всех убивать, конечно, вот так вот. О, разборки. Давай, разборки. Всё, я уезжаю. Блэк. Ща упаду еще. Все, улетаем. Мейсбанк. Есть тут Мейсбанк? Туман нифига не видно, но где-то он вот здесь. Самый высокий, кстати. А, вон Ща на Мейсбанк полетим. Будем оттуда у всех шпалять. Да я знаю, как можно залететь в Мейсбанк. Просто берешь, как ты залетаешь. Там какое-то окно пробитое можно. Можно в Мейсбанк туда залететь. А. Не знаю, где ну, короче, просто можно веселиться. О, и звезду получать. Да-да. Понял. -да. Ну, что, наверху стоит? На фон. Вот наверху, похоже. Что, на этой крыше там какая-то... Серьезно? А, нет, нет На крыше. Сейчас бы на крыше она Да, но я так и до сих пор не разобрался. Нет, это, это чат уже. Я не знаю. А, тут радио. Ну радио это понятно. Это считай, какие транспорт. Тут радио понятно, что ли? А не надо музыку мне вырубать. Меня музыка забанят еще. Так, все. Не знаю. Вот не знаю. Вот и все. Не знаю, как он плавать, давайте проверим. Если сломается, так сломается. Не, принципе. У меня все равно деньги есть, там еще 300 тысяч. Я почему? Да. О, копы идут, нифига. Они меня не видят. Я наверху. Они же верх не смотрят. Ну вот, что, туман это плохо. И так всегда, всегда, понимаете? Вот сейчас, которое обновление, всегда туман. Вот когда я не захотел, всегда туман. 2000 за хорошее поведение. Спасибо. Хотя я стреляю во всех. Ну да, хорошее поведение. Согласен. Давайте. Проверим. Допустим, чтобы я еще не утопил, хотя бы где-то не глубоко. Вот здесь, допустим, да? Умеет упал. Ой, да хватит не звонить. Я проверяю. Умеет упал. Да-да, умеет. Утопил нас, да? Конечно. Да-да, умеет, конечно. Ага. Круто. Круто он поплавал вообще. Опять, да? Да, ваш личный транспорт уничтожили. Не умеет он плавать, это не та машина. Все. Сейчас мы ну, покатаемся на этой фигне, на корке американских, и все. И все, в принципе. Да. Будем серию заканчивать. Эта серия тоже не игровая. Не знаю, когда игровая будет. Ну, будет понятно, но не знаю, когда. Но не сейчас. Так, вот они. Ну, в принципе, там разница. Hey, end, so а, мужики, вам не холодно? Ну а этот кофе пьет нормально. Тебе не холодно в майке стоять и в Зима, что-то тебе уже снег идет на Смотри, какой город загаленный вообще. Странник, странник. Город закаленный какой -то. Нет! Блин, я думал, он сейчас упадёт, Американский город 28 секунд. А как сесть? На ФЭ или на Е? E? На Е, e, да? Да на Е e нажми, да. Да-да. 10 долларов. Но если поднимать руки, то можно зарабатывать РП. Но я не знаю, как это. Точно, не точно. 6 секунд. Мужик, ты будешь садиться, нет? Ну, не надо. Тебе опасно вообще ездить. Улетишь нафиг и все. Так. Как руки поднимать? А, вот. Ура!!! Чтобы... В гарнитуру, чтобы заработать РП. Кричай гарнитуру, чтобы заработать РП. Прикольно. А зачем ты, кстати, шо это за озеро, и оно не замерзает еще? Странно, логика, да, там немножко не, прер... не проработано. Сема, а лужи все до сих пор есть, они не замерзают. Либо на улице нет не сильно большой минус, чтобы я там замерзал. Ну Но ноги есть примерно. Как-то, если снег ну, идет, значит он. Ну, Но вода не замерзает. И затем мой даже снег там под водой будет, кстати. Да. Там видишь? Там, видите, там снег. Да ладно, под водой. Снег. Как это вообще такое бывает, я не понимаю. Ладно, все. А попробую... А, давай прыгни ещ. Ничего, ну, РП мне не дадут. А, не дадут, конечно, зачем. Я не даду. Я поднимал руку. И гарнитуру кричал. Странно. Так. А ну-ка, тут, тут глубоко. Нет, тут не глубоко. Вот, отсюда можно, принципе, Оху! А что он ударился? Чем? Как? вообще, смотри, какая водичка тепленькая вообще. Можно купаться, конечно. Смотри, ныряй. А, не вода. А, это кажется, да, типа, что? Снег там низ. Нет. А нет, там нет снега. Хотя здесь есть, смотрите. Вот здесь сверх есть. Вот где-то вот здесь остаются. Вот, он начинается вот здесь. Хотя вода. Как это? Нормально вообще нет? Ну, ладно, все. Давайте встанем вот на эту штучку. Давай. Да встаньте на нее, блин, вообще. Все, Будем заканчивать. Да, вот такая вот. Задевается, давай, серьезно. Вот такая вот серия. Ну, купили красавчики за 4 миллиона потратили. Не зря. Полетали нормально. Ну тебе пишите, как там стрелять, вот именно. Ракету пускать. Стрелять на правую кнопку мыши. А вот как ракету пускать, я хз. Ну, потом разберусь уже. Да, или вы напишите, да, так вот. Ссылка на листы, ролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока.